Йоу, всем привет, меня зовут Макс Прай Сегодня мы 2-4 часа в художной школе Пахнове Итак, первую картину нужно ее оценить по достоинству То есть, сколько мы сможем ее оценить для художной школы Давайте вместе посмотрим, что она себе представляет И оценим стоимость Я думаю, сзади ничего не важно, поэтому мы следим за этой картиной Пиши в комментариях, сколько же ты мог бы 2-4 часа выжать этого обычной фотографии Но мы продолжаем что тут видите художник школе еще и заяц. Только что нам принесли эту бутылку. Она необычная, кстати. Потому что она настоящая бутылка и тут еще, кстати. Если вам будет две наши, тут есть. Ну, в общем-то, тут заливались, скорее всего. Там тоже дырка. Кто внимательно посмотрит, вот внутри всякие ингредиенты. Поэтому хотите положить нестаблайт. Ну что, вот так художественная школа изучает данную спекуляцию. Вот эту скульптуру нам дали, что мы ее оценили. И первое, что я вижу, дырка. какая-то вот. Она так должна быть, кстати. Она так должна быть, поэтому она не распадется, она прям скорее всего она склеенная, я так думаю. Поэтому пиши комментарий, она склеена или нет. Сам посмотрим, на что она способна, на что она сделана и что там именно внутри. Там вообще дырка какая. Интересно, что это значит? Тут вообще-то прям не настоящие и на чем он осознал, мы еще не знаем, но если вам будет интересно, мы в следующей серии узнаем. Поэтому ставь лайк, подписывайтесь на канал с Макс Прайм. Всем удачи, всем пока.